посмотреть вот 93 год это э, инаугурация Билла Клинтона но перед этим гороскоп Билла Клинтона если его рассмотрим на тайную карту, у него солнце во льве ну да, даты да, скажу 19 августа 1946 года время можно не говорить э, и у него солнце во льве в 26 градусе и через 60 градусов Юпитер в 24 весов то есть 60 тоже, ну вот тоже аспект в натальной карте, у него показатель, что он э, имеет очень хорошую возможность быть, э, скажем так, занимать ну, пост президента, например. И вот мы посмотрим, что было на инаугурации. Инаугурация у него была в 1993 году, 20 января 1993 -го года. Э, э, и если мы сделаем э, совместим карты с инаугурацией 1993 -го года, то мы увидим что Юпитер инаугурации находился в 15 градусе весов. Да, здесь широкий орбис, но тем не менее то есть опять же формируется то есть, возвращение Юпитера, опять же то есть, аспект соединения. Но здесь, кстати, орбисы почему-то такие, немаленькие, срабатывают. И аспект к солнцу такой формируется 60 градусов. Если мы рассмотрим Второй срок его, который был в 1997 году, то там вообще там так красиво это все смотрится. Вот Билл Клинтон, совмещаем карту с инаугурацией 1997 года. Я хочу сказать, что в 1997 году все эти... То есть не в 1997 году, а все инаугурации в Америке происходят в один день. И, кстати, очень часто в этот день... На небесах Юпитер с Солнцем образует или соединение, или три... <свят> и это где-то от 80% случаев. То есть это соединение вообще происходит Солнце с Юпитером один раз в году. Ну, а, на самом а... деле, я и... полагаю так, что люди, которые назначают такие даты, судьбоносные, они разбираются во многих вещах. И просто так это с Бухты-Барахты не выбирается какой-то день, такой знаменательный, Наверное, Совершенно. Там, Совершенно. Да, Совершенно. Там, есть, да, там есть консультанты. Совершенно, и серьезные. Совершенно верно, Майкл. К этому тоже подходишь, к мысли такой, что э, там присутствует. Ну вот, кстати, я вот немножко поправлюсь. В 1997 году как раз моя техника не срабатывает. Она отчасти срабатывает, что на, на небесах Юпитер с Солнцем соединение, что в этот дата будет дата э, инаугурации. Но э, транзитный Юпитер формирует конфликтный аспект 90 градусов к Юпитеру, но к Солнцу он формирует есть 150 градусов, это с квиконс, то есть здесь есть конфликт славы, ну скажем авторитета падения, то есть действительно у него произошло там падение авторитета с этой с кем там с Моникой Левински, да? О, Моникой. Вот это как раз то есть, гороскоп накладывается, да и но Юпитер формирует, опять же, хороший аспект 150 градусов к Викону, к Солнцу. То есть показатель славы, известности на дату выборов есть. Причем орбит такой 2 градуса всего. То есть вполне э, очень хороший. Если Я мы рассмотрим пос... дальше... Я полагаю, полагаю так, что когда стоял вопрос даже об импичменте э, и предлагали уйти без всяких там последствий, допустим, ну, наверное, тоже. Не просто так он принял там решение на сове семейном совете, а, наверное, там были вовлечены какие-то серьезные силы, люди серьезные, которые, конечно же, ему посоветовали бы. Ну, там. Такое вот, кстати, решение просто, принять. Да, так, в общем — Благородно поступила <смех> тогда, приняла позицию. — Дальновидно, году, да? дальновидно, <смех> потому как тогда <смех> уже <смех> можно было предположить, что вот сейчас будет происходить то, что происходит на самом деле. Кто <смех> мог тогда предположить, да? Женщина еще куда-то там, а тут как-то шансы. Ну, да. Но мы к этому подойдем. Хорошо, давайте не будем отвлекаться, давайте, значит, поехали дальше. —